Запись идет. Смотрите, я включаю демонстрацию. Вот сегодня закрылся стол. Да? И видно мой стол видно, да? Видно, видно. Не, нормально, нормально. Смотрите, нажимаю на вывод. Видите цифру? Видим. Супер. 14 четыреста. Класс, класс, вот. О -о -о -о -о. Круто. круто. Ставим на вывод. Ага. Вывели. Сейчас мы заходим на в кабинет. здесь, здесь. А вот, и заходим в кабинет Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Супер! Кру круто вот. Классно как. Вот теперь, вот теперь ребята, давайте вот. будем это самое трудиться. Чтоб каждый день выходил. Да. Чтоб каждый день у нас это самое, каждый день выходил каждый партнер наши, с нашей командой. А, несколько партнеров выходили. Аминь, Амин. А Долларовый а дождь был. А Классно. Как круто.